Всем большого привет, дорогие друзья! С вами FIFA прогноз, очередной выпуск. Наконец-таки мы дождались этого обновления. Обновления FIFA World Cup, чемпионат мира по футболу, который в eSports вшил свою программу. Все, короче, замечательно, прекрасно. Студик, как обычно, Александр Дегтярев, который посетит несколько матчей чемпионата мира, у которого сегодня еще день рождения. На момент записи программы, да, да, да, да и На да, момент спасибо. выхода, либо 1 июня сегодня. Всех детишек-шкаладронов с праздником. Пускай вас защищают хотя бы в этот день от злостных комментариев. Ну, сегодня... Смотри, как раз детишки, как раз Глори Хантеры вот этих вот сборных. Угу. Сегодня кто-то будет определенно бомбить. Да. А сегодня мы играем матч... Первого тура в группе «Б» э, в городе Сочи, Португалия против Испании. До этого, в начале нашего цикла программы, мы уже сыграли один матч в Россия-Саввудской Аравии. Это был бомбезный матч, там, такие ребята играли. По-моему, ты тогда проиграл. Ну да. Я, ну, раз у тебя сегодня день рождения, наверное, ну, тоже надо будет проиграть. Слева. Давай, букмекеры. Ну, перейдем сразу к букам. Испания, естественно, фаворит. Это бесспорно, считают все букмекеры. 1х дает... Вместе с винлайном коэффициент 1.93, в принципе, многовато на сборную Испании. Достаточно неплохой такой коэффициент. Олимп дает вообще 1.95. В португальцев практически не верят букмекеры. Самая маленькая а, ставочка 4.51 на победу сборной Португалии. В этом конкретном матче, естественно же, в основное время. 4.52 и 4.53 это 1 X и Олимп, соответственно. Ну а на ничью коэффициенты колеблются от 3.4 десятых до 3.46. То есть, ну, в целом ничего. тоже -то достаточно. А сейчас не будет. Ну, а почему бы и нет? Ну, а хотя да, может быть. Веселые, неплохие дванадцать. Но думаю, 2 -2. То, чемпионы Европы в первый, первый матч не должны слить. Ну, это как сказать. Ну, хотя да, на чемпионате мира 2010 -го года Испания слила свой первый матч в сборной да, Швейцарии. Да. Да? Я не помню, кому точно, но они проиграли 0-1. Посмотрим, как сегодня будет. Португалия, Испания, стадион Фишт, 15 июня. Барабанная дробь, понеслась. Португалия, Испания международная, товарищеский матч. между Вот это, гра вот матч, вот между это графони, ребят! Не, ну это красиво, такие заставочки нарисовать, это такого я к чемпионату мира, по-моему не видел. Сразу с высокого пресса. Ты сразу смотри, а! На шару пошел сольными проходами. Знаем мы эту тему. Хуан Мата Гарсия. Что с тобой не так? Где твоя страсть, Московчик? Ну тут ему этим... Ух! Порца Руи, я бы даже сказал. Ч ⁇ что происходит? Ч ⁇ что это, что? То кто это, папа но бы сломал, да? Оп! Не, не, не, не, не. И вколотили ну фигнюху. Ладно, ладно, ладно. <свят> вот. кстати, в этом обновлении вот такая ошибка вратарей, она самая частая. Они а сбрасывают на другой фланг, типа вот ты не забьешь мне, а вот ты, ты мне нравишься сегодня, вечером, зайди ко мне, ты зайдешь. И зашел. По да. центру, легонько так, тихонечко. Мне носочком. больше Я не это, что матч Испании и Португалии, а флаг российский. Ну а почему да, бы и было. нет? Ну вот видишь, не аутентично. И подача плохая пошла. И удар отличный. Костота еще и головой владеет в некоторых ситуациях. Ну да, но я смотрю, ФИФА знает то, что у тебя сегодня день рождения и решила сделать так, что ты выиграешь сегодня. Ну да, и Руй Патрисио прыгает наугад. Это Юакин Фейфу кусил, я думаю. Да. Навес, удар и гол! Серьезный, серьезный замес. Кто это? А у тебя же Роналду должен быть в составе. Он в Погов... вра... составе. Поговаривают, он у тебя там должен быть где-то. Он в составе, а где именно, я вообще Пока я что-то не заметил этого парня. Очередной сила забивает гол. Один из. Да. Патрик, братишка, я тебя ненавижу всем сердцем. Ты никчемный. Я просто серьезно к терпеть не могу. Почему? Он очень 5 -5. медленный ну, фифе. Фифе а на поле. На поле он реально дал фору 35 лямам. Дал-дал, ушел. Это добил дыхе? Ну все, только заговорили первый. Андрей Сильва! Не-не-не, Патрик, купи! Отлично, хорошее начало, 33 я минута, уже боевая ничья 2-2, как мне в целом. Можно говорить то, что и силы это трик. И плевать то, что это разные. Это разные силы вообще Как говорится. Ч? Рука была, я так понимаю? А, нет, матч просто этот, ушел на перерыв. А, Свиска нет. Да. Зачем? Судят и продажные. Продажная, да. когда. Просто зарабатывает очередной корнер. Корнер. Или, как у нас принято говорить, угловой. У тебя осталось все спули упасть. Руй Патрисион, вот это сыворот. Серьезно, серьезные Куда ты побежал, идиотская твоя морда. Вырывается Зо... по флангу, навешиваем в штрафную площадь. Опять навешиваем, бьем с центр штрафной. Почти. Почти, почти. Если бы не дыхя, сейчас бы я бы вот этим ударом два бы уже пропустил. Отлично! Зо -зо. Никто не ожидал этого сейчас, даже да, мата. Все, все ожидали, просто они дебилы. Да. За Кажется, вратарь нападающего убил. Отойдите! Руй Патриси убьет! О, смотри! Руй Патриси Мату убил. Не без разницы. Криштиану, Ты вот да! 2-2. Все, где свистки? Почему? Он игнорирует просто присутствие свое на матче. Ну ладно. Итак, первый матч в группе Б закончится со счетом 2-2. Пользу никого. Ребята борются за кобок Cup of the Nothing. Cup of the Nothing, да. Нет, ну, на самом деле, если по такой игре и так все будет складываться, тут это, это, ничья, это, это ничья в пользу сборной Португалии, во-первых, потому что дальше остаются конкуренты и просто кто кого обыграет с большим счетом, поэтому, ну, в целом, такой расклад. Мне будет интересно посмотреть. Счет 2-2, да, матч таких будет команд. Мне тоже посмотреть такой матч. А чем мне будет интересно съездить на какой-нибудь матч, у кого есть лишний билет, звоните. Номер вот. здесь. На да. самом деле, эта игра вот и участие в ней в сборной Португалии И счет очень сильно напомнил первый матч, который я посмотрел на Куб Конфедерации а, С Мексикой и Португалией Там тоже было 2-2 Очень интересная игра, очень много ударов И мексиканцы тогда играли острее Ну, по факту это было Но счет на табло Ну да, счет на табло, все увидите И каждая сборная получает по одному очку Друзья, большое Спасибо за внимание Хотите верьте нашу флагу, нет? Деньги ваши, не наши? Александр Дикеров, Роман Полинсков, вели вас в эту программу, еще увидимся. В следующий раз мы будем играть уже другими командами, другими Естественно. группами. Естественно. Да. И Может посмотрим, быть. как все получится. Но я думаю, нам надо обязательно сыграть матч Панама-Тунис. Обязательно. Не пропустите. Да, это будет матч смерти на, на чемпионате мира по футболу. ФИФА 2018. А, а эти сборные есть в ФИФЕ? <свят> <свят> Теперь есть. Спасибо за просмотр. Пока. Пока.